как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет, меня зовут Ярослав, и сегодняшний видеоролик я решил посвятить криптовалюте Призм и ее листинги на Binance. Потому что очень часто я вижу такие настроения в чатах, что люди говорят, вот нам нужно срочно листиться на Binance, разработчикам нужно срочно залистить монету на Binance, кому-то нужно поговорить, давайте все соберем деньги и залистим криптовалюту Призм на Binance. И сегодня я выскажу, наверное, непопулярную точку зрения, возможно, кроме меня вообще так никто не считает, но я пока что обеими руками, против листинга на Бинанс. Конечно, в этом есть отчасти мои какие-то меркантильные цели. Но давайте я вам все равно выскажу свою позицию, возможно, Кому-то в голову стукнет, он подумает, блин, точно, на самом деле еще рано листится на Binance. Давайте чуть-чуть подождем, чуть-чуть окрепнем, чтобы там а, те трейдеры, которые присутствуют на Binance, нас не переживали и не выплюнули. Ну, первое, с чего хочется начать, это, конечно, никак не относится к криптовалюте Призм, Это напрямую задевает меня, мои права как человека. Это то, что на бирже Binance запрещено торговать людям, которые живут в Беларуси. То есть, ну, гражданам Республики Беларусь, но по факту, если ты находишься в Беларуси, у тебя белорусский номер, белорусский IP-адрес то ты не можешь торговать на Binance. Я считаю, что это не совсем правильно, и поэтому вот если эта биржа так относится ко мне, то и мне бы не очень хотелось даже присутствовать на этой площадке, а, но опять-таки же повторюсь, это лично мои какие-то интересы, мои какие-то терки с этой биржей, я не понимаю, почему так, никаких комментариев вроде по этому поводу биржа не давала, это очень странно, и это меня отталкивает от этой площадки. Это первое, это моя личная неприязнь, давайте скажем так. И второе. Я понимаю, что многие ждут от листинга на Binance то, что монета сразу подскочит в цене, будет памп, интерес к новой монете, люди начнут ее скупать, и призм будет стоить доллар, 10, 100 долларов, возможно даже и 1000. Ну, во-первых, не так давно я видел какую-то статью, и в ней проводилось исследование, и далеко не все монеты они там дают бешеный рост, когда появляются на Binance. То есть, есть монеты, которые там даже. Через какой-то определенный промежуток времени они а, даже падали еще ниже, чем а, с ценой, которая которой они заходили на Binance. Поэтому листинг на Binance он, а, не дает стопроцентных гарантии, что у монеты будет рост, рост, рост и все будут счастливы. Но даже если мы откинем этот момент и, допустим, мы знаем, что... А, когда на бинансе появится наша монета призм, то цена пойдет вверх, в гору, будет каждый день покорять новые высоты. и мне на данный момент этого не хочется. Я, конечно, хочу, чтобы криптовалюта призм, она стоила дорого, но сейчас я вижу для себя хороший момент, чтобы покупать монету, приобретать. То есть я считаю, что у меня еще ее недостаточно много. Я хочу еще больше этой монеты. я хочу ее со скидкой вот, по нынешней цене и даже ниже. Никаких манипуляций, конечно же, искусственных я не собираюсь делать. Это все по рыночной стоимости приобретается мной. Но мне хочется как можно ниже цену, пока я закупаю монеты. А если монету залистят на Binance и она пойдет в рост, то я понимаю, что... Суммы, которые я буду тратить на призм, будут уходить те же, а монет я буду закупать меньше. То есть пока что мне это не надо. Сейчас найдутся люди, которые скажут, вот, ты не думаешь о других, кому-то там надо за кредит заплатить, кто-то вложился, кто-то квартиру продал, вообще вкинул в призм на хаях а сейчас они думают, где взять деньги. А, Но, ну, блин, ребята, это ваши проблемы, это вам урок, и я думаю, это хороший урок. А, теперь вы понимаете, как надо вкладывать деньги, а, с каким осознанием это надо делать. Потому что, блин, все совершают ошибки, и вы сейчас хотите по щелчку пальца, хоп, появиться на Binance, и чтобы все ваши финансовые проблемы решились. Ну, блин, такого в жизни не бывает. В 99,9% случаях так точно. Вы же... Должны были понимать, в какой инструмент вы заходите, зачем вы инвестируете деньги. Если вам кто-то там в уши надул, что вот сейчас ты продашь квартиру, у тебя по там еще на тот момент в рой клубе 30% набежит, и ты вот через месяц и квартиру выкупишь, и еще сверху 30% у тебя останется. Но блин, ваша жадность сыграла с вами большую шутку. Если вы взяли под все это дело кредит, то опять-таки же ваша жадность и глупость, она сыграла над вами такую шутку и преподнесла вам урок. Замечательный урок, я считаю. Хорошо, что не здоровьем, как говорится. Поэтому, конечно, жалко да тех, кто потерял, у кого проблемы какие-нибудь случились на этом фоне, но, блин, каждый человек должен сам отвечать за свои поступки и действия. И не надо вот в чатах вот эти настроения Binance, Binance. У меня еще такая точка зрения, что мы же считаем, что криптовалюта призм это классная офигенная криптовалюта. У нее есть технология, много положительных качеств. То есть, если вы так считаете, то подумайте, а почему мы должны бегать за Binance и просить, чтобы нас залистили. Вот, я думаю, уже каждая уважающая себя биржа, да вообще каждая, даже не уважающая себя биржа, она как только открывается, там сразу появляется биткоин, эфириум. А почему мы, мы же считаем, что мы тоже топовая криптовалюта, но революционная и так далее, а почему мы должны за кем-то бегать? Наоборот, биржи должны... Нас как-то заинтересовывать, чтобы мы приходили к ним на площадку. Конечно, у монеты призм пока что не такое может быть большое комьюнити, хотя я считаю, что у нас действительно большое и отчасти дружное комьюнити. Вот в некоторых криптовалютах даже и такого нету, хотя их стоимость выше. А возможно, у нас не такие большие объемы торгов, но давайте развиваться. А давайте развиваться и не покупать листинги, а своим сообществом, Своей сплоченностью мы будем привлекать биржи и потом они уже, вот как Мошкин говорит, что Binance за Юми уже стоит в очереди. Так если мы создадим такой фон, такую обстановку внутри сообщества, в криптовалюте призм, то биржи нас будут переманивать к себе, перетаскивать. Кто-то там для призм комиссию меньше сделает, кто-то скидочки при торгах. По мере нашего развития у нас все дела будут идти в гору. И потом, и не только Binance, и еще и другие всякие биржи. И московская, может, биржа, она выставит криптовалюту призмы, и каждое утро, в будние дни, будет проводить торги по этой монете. Поэтому, ну, давайте вот эти вот все фантазии откинем в сторону, и не будем как-то искусственно зарабатывать себе авторитет. Потому что все равно все хотят залиститься на Binance, чтобы привлечь внимание других трейдеров, криптовалюте призм, и чтобы цена пошла в гору, и мы вот на хаях этих зафиксировались. Конечно, это все здорово, но непонятно, что может сложиться, какая ситуация, в какую сторону развернется курс. И мне, повторюсь еще раз, все-таки хотелось бы еще прикупить себе монеток, чтобы у меня их было побольше. А потом и Binance, и вообще хоть все биржи, которые вообще существуют на CoinMarketCap, хоть на все добавляйтесь. Мне сейчас главное, чтобы чтобы у меня монет больше было. Я их хочу купить, но я их не хочу дорого покупать. И посмотрите даже на наш объем торгов. Ну, блин, у нас действительно маленький объем торгов. И, может быть, нам пока что рановато на Binance. Может, мы как-нибудь расширимся, увеличим свой вес в криптовалютном мире. А тогда Binance, если мы действительно... Будем значимой фигурой, да, Binance нас сам залистит, для этого мы даже не понадобимся. А на сайте разработчиков есть на гитхабе вся информация для листинга криптовалюты прибыли. То есть абсолютно каждая биржа может взять нашу монету и залистить ее к себе. Только давайте, блин, покажем, что мы значимая фигура и не будем за кем-то бегать. Пускай за нами побегают. У меня все.